Приветствую вас, представители знака Содиака Овен. Посмотрим сегодня, что вам принесет месяц ноябрь. Сам по себе ноябрь ожидается непростым, особенно начало и конец его будут находиться под напряжением, а серединка даст возможность вдохнуть спокойно и даже получить какие-то приятные бонусы от жизни. Ну, самый напряженный период 4 по 7 когда венера будет находиться в оппозиции к урану и плюс еще будет образовывать квадрат к сатурну венера будет находиться в вашем символическом восьмом доме как правило традиционно в астрологии это дом связан с опасными ситуациями с финансами других людей может быть связан с эзотерикой и аспект к Водолею, Водолей для вас это дом дружбы, ну, можно говорить о том, что вы можете ожидать поддержку от каких-то людей. Кто-то является вашим другом, кто-то является вашим членом семьи, возможно это даже бывший член семьи, но также возможно это человек, с которым у вас есть какие-то близкие отношения. И на самом деле вот этих несколько дней они могут находиться под напряжением. Постарайтесь в это время не делать никаких резких покупок, не конфликтовать и не вступать в интимные отношения не, ну, с малознакомыми людьми, скажем так. 9-10 все еще будет напряжение от Меркурия к Сатурну. Это тоже конфликтный аспект, когда вам будет очень трудно договариваться с кем-то, особенно если это будет касаться финансовой сферы. Также это трудности в поступлении финансов, но благоприятный аспект от Венеры к Нептуну. Нептун — это ваше подсознание, это ваша интуиция. Вот, видимо, подсказки из подсознания, они дадут вам направление, как правильно поступить, как правильно подойти к решению данного вопроса, чтобы получить то, на что вы рассчитываете. Так, чтобы вас успокоить, я могу сказать, что финансовая сфера в принципе в течение всего месяца, несмотря на определенное напряжение, будет оставаться в таком же положении, как есть, как и была до этого. Каких-либо потерь не предвидится. Источники поступления будут те же самые. Можете рассчитывать на какие-то социальные выплаты, на выплаты от других людей, на поддержку от других людей. Это может быть муж, это может быть любимый человек, то есть человек, с которым у вас есть очень близкие интимные отношения. Вам даже могут помочь ваши сослуживцы, кто работает, могут вам одолжить, помочь, что-то могут для вас сделать, оказать вам необходимую помощь. Кстати, с кем-то и сослужиться у вас в этом месяце могут сложиться весьма теплые, близкие взаимоотношения, и вообще можете ожидать оживления, знаете, вот сферы партнерства. Это и приезд какого-то очень значимого человека, и его поддержка, и контроль над ситуацией, в которой вы находитесь. Но если, например, говорить о личной жизни, то она в этом месяце может претерпевать какие-то различные изменения, достаточно нестабильно. Вот, видимо, или кто-то для вас, или вы для кого-то будете оставаться недосягаемыми. Очень хорошо проявляется сфера дружбы, особенно благоприятные будут взаимоотношения с какими-то близкими женщинами, с подругами. С ними вы будете очень активно взаимодействовать. Итак, с 12 по 15 у нас Венера будет находиться в благоприятном аспекте к Юпитеру и к Плутону. Юпитер будет находиться в последних градусах вашего 12 дома. Ну, это какие-то... Тайная помощь, помощь может быть даже свыше, что-то очень благоприятно сложится для вас, может быть какие-то неофициальные доходы, доходы на которые вы не рассчитываете, какая-то приятная радость, приятные встречи даже могут быть романтического характера, ну достаточно интересные такие хорошие дни будут. Также 16-17 Венера вместе с Меркурием будут переходить в соседний знак Стрелец. Стрелец для вас это 9 девятый дом. Девятый дом отвечает за дальние дороги, поездки, путешествия, за связи с иностранными компаниями, ну и в принципе с иностранцами. И у вас появится желание как-то приоткрыть свой горизонт, больше действовать, больше больше общаться больше передвигаться захочется куда-то съездить если будет для этого такая возможность но, знаете, как-то тема переездок и перемещений, она во второй половине месяца будет крайне активна для вас. Вот у вас постоянно будут какие-то движения, или к вам кто-то приезжает, или вы к кому-то приезжаете, но вы точно не сидите на месте. Несмотря на это, дела, касающиеся дома, дома в семье, в том месте, где вы проживаете, они ну, будут примерно такие же, как и раньше. Ну, все достаточно тихо, спокойно, без изменений. Можно сказать, что сверх стенок своего дома вы себе Будете чувствовать достаточно комфортно и спокойно. 18-19 будет ощущаться некоторое напряжение. Значит, будьте осторожны. Поездки короткие, крайне неблагоприятные, любые договора неблагоприятные, возможно, обманы со стороны мужчин, особенно потому что Марс ретроградный в вашем третьем доме образует аспект к двенадцатому. Обманы, аферист, аферисты всякие могут вас в это время окружать. Ну, постарайтесь ну, в это время как-то особо... Ну, ни с кем чужим, ну, скажем так, мало знакомым, ни о чем не договариваться. 25 26 вы сможете словить свой шанс, вас может ожидать удача. Очень удачная, может быть, поездка в это время. Ну, можете получить какую-то радость, даже влюбиться, познакомиться с кем-то издалека, в дороге, например. Человек, да, может, или человек может быть издалека, или это будет лично ваша инициатива. Ну, знаете, вот как-то, учитывая, что Херон будет в вашем первом доме, он все размножает, то вы как-то будете, знаете, открытый тому миру и настроены на такое благоприятное, романтическое взаимодействие с противоположным полом. 28-29 от Марса будет крайне напряженный аспект. Буквально этих несколько дней постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Особенно это касается взаимоотношений с противоположным полом. Здесь идет сильное напряжение. и ну, Если вдруг разругаетесь, то это может быть такая, знаете, обида всерьез и надолго. Но также помню, что 8 числа у нас заканчивается коридор затмений. Он будет Лунное затмение в знаке Зодиака Телец. Телец для вас это дом финансов. Наверняка вы уже к этому времени решите какие-то важные вопросы, связанные с вашими финансами. Или что-то решится, что-то вам перечислится, вернется. Или вы поймете, как правильно распределять, как правильно относиться к этим вопросам. Или к тем источникам, откуда вы получаете Свою финансовую поддержку. Ну, более подробнее более подробный прогноз он был сделанную ранее на коридор затмений. Я могу выложить ссылку, вы его посмотрите при желании. 23 числа состоится новолуние в знаке Стяка Стрелец. Я сделаю на него отдельный прогноз и расскажу, что у вас ожидает. Ну, судя по всему, тут очень такие красивые, благоприятные аспекты складываются. Ну, я думаю, что на Волонию вы сможете заложить для себя какой-то ну, очень новый, интересный проект. Для тех, кому интересны подсказки Оракула, можете воспользоваться, досмотреть видео до конца и посмотреть, что нам подскажет. Все хорошо, если решительно возьмете на себя роль лидера. Кое-кого ваши успехи не радуют, но не обращайте на этих людей внимания. Остерегайтесь брать на себя или обещать больше, чем в состоянии выполнить. Сильное влияние на вас и ваши отношения с людьми имеет цифра 3. Дело, за которое вы принялись вместе с двумя единомышленниками, приведет к успеху. Желание исполнится, хоть и не совсем так, как вы изначально задумывали. Вы слишком много тратите на развлечения и хобби. Ну что ж, надеюсь, что прогноз для вас будет интересным, полезным. Желаю вам благоприятного ноября. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, кому интересно. И до встречи в следующих прогнозах.